Здравствуйте, дорогие друзья! Давно с вами не виделся, и вот предоставилась такая интересная возможность. Вы видите, у меня задний театр, и это совершенно не случайно, потому что у нас сегодня замечательный я не боюсь этого слова, режиссер, актер, вернее, актер и режиссер Игорь Факторовский. Здравствуй, Игорь! Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Да. надо сказать, что сейчас ты находишься в Германии и наша встреча вызвана тем, что ты подготовил какую-то уже программу и хочешь о ней рассказать. Но сначала два слова: как тебе в Германии, как ты успел адаптироваться, что тебе нравится, что тебе не нравится, вот так вот впечатления какие можешь суммировать. Как раз на днях это ровно четыре месяца, как я выехал из Украины. И оказался в этой конечной точке. Это маленький город Брелон, который в Северном Редне, в Висфалии. И здесь я уже нахожусь три месяца. Три месяца адаптировался. Жилищные условия отличные. То есть, как бы, пособие, если нахвата для того, чтобы нормально питаться. В общем-то, вещи приобретать. Ко мне приехала сюда уже мама. Она три недели, как здесь находится. Получается, как раз мы сейчас в этой комнате вместе с мамой. То есть, ну, как бы первое впечатление, вот завтра, наконец-то, должны начаться курсы немецкого языка, потому что тут я познакомился с начальником местного управления культуры, и еще, помнится, месяц назад сказал, что, значит, я хочу через год написать первое стихотворение на немецком языке. И вот завтра, наконец-то, вроде бы эти курсы для меня начнутся. Отлично. Но ну, теперь давай поговорим о твоем творчестве и о твоих впечатлениях, которые ты уже будешь воплощать в театральном таком плане. Я знаю, что ты подготовил да, уже какую-то программу и готов даже с ней выступать. Вот расскажи, что это за программа. Да, программа. Ну, я вот как раз сейчас у меня репетиционный период. Скажем, через недельку я, наверное, уже смогу презентовать на зрителя хотя бы какие-то фрагменты. Значит, первое. По диплому я режиссер театра «Кукол». Так получилось, что после окончания института я занимался непосредственно театром. У меня в Харькове был маленький театр-студия. Тогда были фестивали в Португалии, были гастроли и так далее, и так далее. А потом это все благополучно закончилось. И потом надо сказать, что вот аккурат до 60 лет, которые мне, опять же, три месяца назад исполнились, я театром как таковым не занимался. То есть я переквалифицировался адаптировался к тогдашним реалиям, я стал телевизионным режиссером. И вот я почти 30 лет проработал на харьковских телевидениях региональных. И театром я, естественно, хранил любовь, я сотрудничал с харьковскими театрами, ну, как драматург, как либретист, как автор вокальных текстов. И тут, когда я оказался в Германии, я понял, что ну, появилась возможность, вот эту юношескую мечту свою, юношескую любовь к театру каким-то образом продолжить. И не буду и лукаво, естественно, здесь я оказался без инструмента, без какие тут куклы, там вообще без материалов. Но первый месяц я исключительно писал стихи. То есть откликался на события, которые на родине происходили. В общем-то думал, может быть, как-то в этой стезе себя применить. Ну, понятно, незнание языка очень трудно продвигаться в этом направлении. И вот однажды я просто разбирали в моем номере холодильник, остался пластины пенопласта. И я вспомнил, что как бы, пенопласт это очень такой кукольный, легкий материал. Вот. Конечно, надо сказать, что здесь вот то, что я сделал, эту материальную базу своего спектакля, многое я делал впервые. То есть я проходил период обучения эти все предметы, изготовление кукол, декорации. Естественно, когда я занимался театром, я это заказывал профессиональным художникам, бутафорам. Естественно, в моем распоряжении всегда были актеры, а здесь приходится самому быть актером. Скажем, опыта актерского у меня нет, но я сильно не переживаю, потому что я как режиссер понимаю, кого я имею как себя, как актера. И поэтому, ну, грубо говоря, я постараюсь все вытянуть за счет режиссуры. А, то есть, а, то есть конфликта между актером и режиссером у тебя не будет, да? Ну, я думаю, нет, конечно. Но, но все-таки режиссер должен победить, да? Если режиссер говорит, что нужно делать так, актер говорит, у меня свое видение, то вот у тебя, получается, режиссер все-таки может победить. Или актер да. может сказать, а я вижу так. Нет, нет, нет, тут нет. никаких. Да, я, как бы, надо сказать, когда я режиссером был, потому что режиссер может быть диктатором, режиссер да -да. может быть свой, свой, весь из актерской среды, я как раз принадлежал к первой категории, то есть я ну, как бы ставил актерам задачи, очень как бы гневался, скажем так, когда они не выполняли, когда они не работали, когда они не привносили от себя какие-то приспособления и прочее, десятое, поэтому я понимаю, ну как актер, нормальный актер, то есть руки-ноги есть, я как режиссер даю ему просто среду, я в своем представлении, которое состоит из отдельных номеров, у меня есть завязка, как положено по режиссуре, и мне как актеру надо просто брать предметы, анимировать их и, собственно, уложиться в существующую фонограмму, в звуковую дорожку. И, собственно, как режиссер я продумал, что со стороны для зрителя, ну, в принципе, будет все понятно. То есть здесь не надо каких-то уникальных хореографических данных, не надо каких-то мимических. Да, и, естественно, я... первое, что я сделал, вот когда пенопласт здесь нашелся, я долго искал, я ну, вспомнил, что есть такое кукольники бродячие, так сказать. Ну, я тоже в Харькове хотел сделать когда-то театр Петрушки, но для театра Петрушки надо два человека. Это Петрушечник, который за ширмой, и Шарманчик. И там многое строится на диалоге между ними, естественно. Ну, опять же, я один. Как я один буду делать Петрушечный театр? Просто встать за ширму... И на двух руках меняя на одной куклу, потому что здесь петрушка, а здесь еще кто-то. Ну, это будет неинтересно. То есть я буду замкнут, я не буду видеть зрителя, прочее десятое. Поэтому и я сделал сначала вот такой гюнтер. Я записался в местную библиотеку в Брилоне. Вот, я пошел, посмотрел. И потом, когда я подумал, что они сделают ли мне куклу, самую простую, mm -hmm. что ни на есть, она называется перчаточная, петрушечная. А вот. И я сделал такого Гюнтера, я придумал ему биографию, Гюнтер это библиотекарь, который работает в Брелонской библиотеке, а там как раз я когда ходил, на втором этаже он работает, и как бы к этому моменту из пенопласта я его там, ну естественно пришлось часть пособия потратить, пойти в магазин и купить отклеивающую пленку купить какие-то пластиковые уголки, самоклейку. Я сделал как бы этот ящик и к нему небольшую пристроечку, такую стоечку, за которой Гюнтер, ну я не буду сейчас ее брать, за которой Гюнтер стоит, выдает книжки, но в свободное время, когда у него обеденный перерыв, он снимает, и оказывается, это клавиши, потому что он пианист. И mm -hmm. так далее. Но опять же вопрос стоит, потому что по жанру я думаю, что я к этому проекту вернусь. То есть если я думал, что он будет все-таки первым, на самом деле он будет, наверное, вторым. Это э, э, стендап. стендап. Mm -hmm. и, естественно, вопрос сразу возникает, как я собирался это делать, не зная языка абсолютно. И тут, э, когда я поставил себе на телефон э, онлайн-переводчик, который переводит твой текст женским голосом я понял, что это Стёб. То есть, mm -hmm. а почему бы нет? То есть, естественно, получается, что все комментарии за кадром я спокойно могу говорить в онлайн-переводчик, но ну, зрители худо-бедно меня будут понимать. Ну, уж я не, не знаю качество перевода. Опять же, женским голосом. На этом тоже mm -hmm. я построил, там даже были такие, когда я, условно, если мой персонаж Гюнтер, то я подумал, что вот эта женщина, которая переводит, соизволяет переводить мой текст на худо-бедно немецкий язык, она Грета и так далее. Естественно, стоял вопрос, а поскольку я за кадром бы зрителю рассказывал, что Гюнтер у нас, он такой одинокий, он необщительный, естественно, достаточно было моего минимального знания немецкого, чтобы, переходя на диалог с ним, отделываться какими-то простыми фразами я най, там», и так далее и так далее что было бы оправдано характером моего персонажа он не разговорчик а все остальное я бы за кадром я естественно приобрел два две Bluetooth колоночки которые пристраивались на этот ящичек и все это на на небольшую аудиторию в помещении или даже на улице все это но увы я презентовал этот здесь как раз в Брилоне был вечер украинской культуры я пошел где я познакомился с начальником управления культуры он, он э, Гюнтер сыграл, свою, он, у него любимый, естественно, у Гюнтера любимый композитор Гуно, который, ну, он его называет на свой манер Гюно там и так далее. Он сыграл, соответственно, куплеты Фауста, на, на, ну, под фонограмму, понятно, на этом, на этом рояле, который у него за столиком в библиотеке стоит, когда он в перерыв играет. Все хорошо, но потом что-то меня остановило. Я пришел, да, там, мы э, с милой этой женщиной, я даже напросился, взял визитную карточку, я собирался к ней прийти и, скорее всего, продолжить какой-то прокат. Вот. Но потом меня что-то остановило, я понял, что, наверное, не с этого надо начинать. И я лег и, засыпая, вспомнил первый курс, первый семестр своего театрального отделения Института искусств кукольной кафедры. Это были этюды, этюды были, просто этюды, uh -huh. минимальные, без слов. И я понял, что надо сделать программу без слов. Это позволительно, это кукольный театр э и так далее, и так далее. И я вспомнил, какой я этюд сделал тогда. Этюд был простой, это первый курс, первый семестр. То есть я был режиссером, ну, естественно, у нас был актерско-режиссерский курс, мы вместе учили, ну, вместе проходили обучение, на более поздних курсах актеры участвовали в моих режиссерских работах, они в моем лице имели режиссеров, с которыми они уже со судической скамьи работали, я имел актеров, но первое время мы учились с копом. И первый этюд, я помню, был, я надел на руку перчатку, я не буду, их что mm -hmm. а, Да, тогда была популярная группа «Апельсин» из Прибалтики. И mm -hmm. у них одна из песен, это кантри такое, там, вот я что-то там ходил дома тогда на Павловом поле, вот у меня было задание придумать какой-то этюд, понятно, это должно было в размере музыкального номера. И там такое легкое кантри такое, мне сразу привиделось, что это ковбой скачет на лошади. Вот, думаю, как же как же, как же, как же, как же, как же, как же, как же это сделать? Ну, естественно, оптимальный вариант это нельзя называется перчаточная кукла и опять же достаточно на руку надеть перчатку, перчатку надеть. Вот. Это уже персонаж какой-то, вот, вот персонаж, вот персонаж. Да. Ну, естественно, не хватает тут. Вот, какой-то он безголовый, безголовый. Ну, голову там, помним, образцов Сергея Владимирович у него был, тяпа и так далее, и так далее. Ну, элементарно, несколько пробок да. из-под, и вроде как уже ковбой. Почему mm -hmm. бы нет? Опять стоит вопрос, вот это у меня две руки, к сожалению, было бы больше. Можно было, да, еще что-то. Вот, значит, из чего сделать лошадь? Как у меня тогда первый курс, первый семестр. Я что-то подумал, ну, перчатка, делать э, вот такую лошадь и такого ковбоя, ну, какая-то она получится плоская, она больше похожая на окуну. И что-то ходил я по комнате и, извиняюсь, увидел старый рваный носок. Mm -hmm. носок. Нет, он был чистый, он был постиранный. Ну, там дырочка где-то обнаружилась. И мне что-то показалось, что и тетюд приобретет какое-то более звучание такое, ироническое, комическое. Если лошадь будет не такая, не жеребец такой, а какая-то кляча. И я вот mm -hmm. надел носок на руку себе, на левую, соответственно. Потом, ну, потом вот так получается ее пасть. Mm -hmm. И получилась такая, даже мимирующая есть такие разряд кукол, мимирующий. И такая получилась мимирующая кукла, на которой, значит, на которую у садится и скачет. И скачет. Mm -hmm. вот. И пластника вроде бы передается. Ну, опять же, я не включу сейчас этот трек группы mm -hmm. апельсинов Идет кантри, вот они скачут, и дальше элементарный сюжет. У меня там кактусы появятся о том, что скачут, скачут, но поскольку она же старая уже, Кляча такая, в общем-то, она устает, она сбрасывает себя всадника, всадник, а, и начинает жевать, естественно, там травку какую-то, ну, да, в моем случае кактус будет, ну, ну естественно, там ковбой, там, в общем-то, ему надо дальше скакать куда-то по своим ковбойским делам, он там начинает эту лошадь перетягивать, заставлять, пытается запрыгнуть, естественно, элементарно она отойдет в сторону, он шлепнется, и так далее, и так далее, ну естественно по законам жанра в конце он, он ее должен тащить на себе вот, вот там трек идет там по-моему меньше двух минут, я думаю достаточно этого будет, ну да, И я же подумал вот если такой этюд я ни у кого ничего не украду, то есть в основу я положил свои программы вот свой этюд, первый курс первый семестр вот естественно я легко нашел эту музыку вспомнил и так далее. Но потом пошел вопрос одного же номера. Маловато будет? Маловато. Ну вот, в принципе, получается. И пошло-поехало. То есть я начал обзаводиться инструментов. У меня какие-то материалы я стал покупать. Вот перчатки надо было купить. Ну, слава богу, носков. Носки. Опять же, постиранные. И так далее. И потом пошла фантазия. Потом я ходил по магазинам, по хозяйственным, по продовольственным. У меня ряд, значит, ряд персонажей будет. Вот это вот, марионетка. Первая, mm -hmm. Первый раз я в жизни сделал такую марионетку. Во. Она, причем, если обратите внимание, вот она, конечно, марионетки. Это такая ящерица, которая, mm -hmm. если обратите внимание, даже у нее такая патриотическая окраска. Mm -hmm. ну, да да. Вот, ну, естественно, это марионетка. Это вот, вот это как бы палочки из подмороженного, ну, лёсочка, понятно, ну, вот эти пробочки. Вот это, это, как бы тоже один из персонажей. Ну, то есть программа будет построена на номерах, ну, считаете, на этюдах. Естественно, будет общая завязка, ну, скажем так, я могу, могу говорить, могу не говорить. То есть, в принципе... Не говори, не говори. Да, да, да. Ну, имеется в виду, что оправдано то, что не, некий человек, ну, в данном случае я уже как актер, я как бы имею доступ вот к, к разным предметам. И на глазах зрителя я их анимирую. Ну, потому mm -hmm. что, опять же, э, э, э, очень точное название – анимация, то есть одушевление. Yeah. Если у нас была мультипликация, это механическое воспроизведение этих всех фаз, движения там или еще чего-то, то это анимация. Естественно, ну, а поскольку, естественно, когда я попал, попал на родину кумира своей театральной молодости, это Бертольд Брехт, вот, наконец-то, недавно я распечатал его портрет, естественно, когда стал вопрос, а как эту всю программу назвать, вот, я сделал такую афишку небольшую, да, вот она, mm -hmm. я в этой же шляпе, вот тут mm -hmm. мои персонажи, цыпленок здесь можно увидеть, вот палитра, вот она палитра, вот она палитра, опять же, из пробочек, да -да. пробочек, да. Вот все, все как соответствует, красный, как положено. Да, ну и очень простенько, да, надо сказать, что в Харькове у меня был театр с собственным названием «Анфас». Я очень гордился этим названием, потому что в переводе с латинского это «лицом к смотрящему». Ну, а театр, это ж, наверное, есть лицом смотрящего. То есть, насколько я, я помню, долго думал, как называть свой театр. Тогда еще давно он у меня назывался «Знак и символ», там, еще что-то, еще что-то. И потом я пришел к очень лаконичному названию, точному «Анфас». И поэтому происходит ре, реинкарнация моего дня И поэтому очень простенько, значит, что Игорь Факторовский, ну, действительно, это я, и театр анимации «Анфас» представляет программу «Трехгрошовое шоу». Не буду стоять. Ну, во-первых, я не стесняюсь. Я то, что, ну, скажем так, отчасти я воспитывался на драматургии Брехта, на, на его стихотворениях. Они всегда звучали, сейчас они вообще звучат актуально, потому что все творчество Брехта было антифашистским и так далее. Ну и пьесы, так сказать, «Трехгрошовая опера», его титульная. Кстати, когда я пошел в библиотеку, выяснилось, что, увы, книг на украинском языке нет, на русском есть только словари и детские книги. Я все-таки попросил э, пьесы Брехта на немецком языке. И мне принесли пьесы, я даже не знаю языка, я, я увидел «Трехгрошовая э, драй-грошин опера», «Трехгрошовая опера». «Мамаша, ну, мам, мамаша Кураша и ее дети», вторая пьеса, третья, «Добрый человек из Сезуана». есть все культовое, все вот они мне принесли, там специальная такая библиотечка, я не знаю, как она называется, там, драматургии и так далее. Ну, естественно, я взял, полистал эти пьесы, периодами через телефон перевел, ну, естественно, пока мне еще далеко до того, чтобы хотя бы их прочитать. На русском языке, да, я их какие-то читал, смотрел спектакли. На Таганке я смотрел, значит, ну, она, собственно, с доброго человека из Сизуана, она и начиналась. «Мамаша Кураж» спектакли я не видел, ну, тогда вышел фильм Колосова с его женой Касаткиной. Да. Где уже он... не то фильм, не то какая-то театральная постановка и так далее. Вот. Ну, то есть культовые пьесы, ну, трехгрошовая опера, это как бы там с музыкой Курта Лайля и так далее. Да, и вот я понял, что то есть я как бы человек, у которого оказываются вот эти все предметы. То есть это и все оправдано, то есть на глазах зрителей они понимают, как, как появляется здесь перчатка, как появляется носок. Ну, естественно, остальные предметы могут находиться вот в, этом, в этой емкости. Который подходит этот актер, то, есть, то бишь я. И вот идет иллюзия импровизации. То есть я заделываюсь художником эпохи Возрождения, uh -huh. вот, вот кисточку. Это на глазах зрителя, якобы из веточки, снимая листочки, сейчас снимаю листочки. Превращаются, да? Брюки превращаются в шорты. Ну, это палочка. Откуда я возьму то, чем рисовать? Я волосы из себя рубу, пристраиваю. О, кисточка получилась, друзья мои, да. Вот у меня мольберт до этого. И что я делаю? Я рисую. Что я рисую? Ну, как а художник эпохи Возрождения. Естественно, картину. И вот пробочки Ну дальше Да, Это не Ангела нет? Нет, это вот Джаконда, но это что. Кстати, вот это я посмотрел Как Леонардо да Винчи Расписывался, попытался Примерно воспроизвести Ну естественно, это будет картина создана. Я выйду из-за своего ящика Я подойду Когда я сделаю мольбер с кисточку Я подойду к зрителям Я найду себе якобы объект Идет музыка, музыка там я себе напишу, я сам ее буду воспроизводить. Опять же, я купил более сильный аппарат, Bluetooth-колонка, которая заряда хватит там часа на 4. Ну, из представления у меня даже если будут кричать бисы и просить повторить, все равно 4 часа. То есть колонка выйдет. Я сам воспроизвожу фонограмму. вот, И как бы там начинаю рисовать. Что еще? Там да, да, хорошо, Игорь, давай, давай, давай чуть-чуть уже подходить да. к концу. Ты, ты, же, ты уже так сказать почти все рассказал. Значит, я правильно понял, что твоя программа ориентируется? На любого зрителя, так как нет слов, то есть это может быть и немецкий зритель, то есть немецкоязычный, и наши, так сказать, люди, с которыми можно будет там поимпровизировать, если это русскоязычный, то есть там можно будет как еще включить слово и дело. Я правильно понял, да? То есть ты не ставишь каких-то рамок для конкретного зрителя аудитории. Ну, вообще, как бы по, по науке, по школе, язык театра – это действие. Потому что слова могут быть, а тем более слова, если для драматического театра, ну, скажем, ставят пьесу классика, там, я не знаю, Шекспира. Тут, конечно, слов. Да. Ну, хотя у меня был опыт, я когда-то на третьем уже курсе института я поставил Гамлета без слов, руками и ногами на музыку Шестаковича. Это был опус такой, неважно. То есть и мое твердое убеждение, и драматический театр должен тяготеть к действию, к образу. Иначе это есть такой жанр, литературный театр. Не да. надо грамотить декорации, не надо, ну, можно какие-то взять там на прокат костюмчики, сесть в креслице и внятно-понятно рассказать пьесу в лицах. Кто-то будет ремарки читать, выходит, уходит, гремит, гром, гроза, там еще что-то происходит. А кукольный театр, тем более, он тяготит, ну, поскольку сама кукла, или в моем случае это объект, который я воссоздаю из бытовых предметов, но он же у меня как бы какой-то собирательный образ, он тяготит, ну, сама кукла, она тяготит какой-то условности. И как может условный персонаж, как может, ну, не знаю, вот, вот, вот потом там появится у меня петух такой, который вот, из такого цыпленка, вот, сначала mm -hmm. цыпленок, а потом вот такой откормленный петух. Вот как он может заговорить человеческим языком? Никак. В лучшем случае он может покукарекать. Но кукарекать тоже. Опять отличные кукольные актеры, которыми мне далеко, он может этим кукареканием так раскрасить персонажа своего, что там будут подтексты любые там и так далее. Поэтому я сторонник, что театр, он вообще язык театра это действие. Ну, как и азы режиссуры и режиссеры это мастер события. Я должен на сцене, на сценической площадке, или в данном случае вот в своей коробке, этой кукольной, будучи самому актеру, я должен сделать событие. А события как? Завязка, развязка, кульминация и так далее. То же самое. Кукла, она, ну, опять же, поэтому тут язык, язык вообще не нужен. Ну, вначале у меня там будет опуск, когда я возьму... Ну, скажем, две пробочки вот какие я возьму, вот такие я возьму, вот такие я возьму. Вот так их приложу uh -huh. и скажу: "Украин". Или по-немецки "Украине", по-моему. Uh -huh. Потом я еще что-то сделаю. Потом, а черную пробку не могу найти, придется красить. Естественно, зажимая, потом три цвета: черный, красный, желтый. Вот. Опять же, черный я себе покрашу. Uh -huh. Скажу, что это. Germany, или там, uh -huh. uh -huh. Потом перевернул пробочки вот так, э, поменяю две пробочки, оказывается это Бельгия, потом я uh -huh. про Италию, Францию скажу, и в конце, когда я беру три красных пробки, вот так, и показываю, и говорю, чайно, чайно. Uh -huh. То есть имеется в виду, будут такие легкие какие-то... Ну, это не диалоги, просто я обозначу, даже если я здесь не с тем акцентом скажу, я думаю, меня поймут. Но, в принципе, больше слов каких-то не предполагается, потому что я внятно, мне кажется, расскажу все эти этюды, все эти истории, маленькие, простенькие, незатейливые, <клес> Я думаю, что ну, у зрителя могут, конечно, какие-то возникать вопросы. Но думаю, что таких глобальных или такого, что... Я, я не понимаю, что здесь делает этот актер в шляпе. там. Я думаю, такого не будет. То есть, опять же, есть снятная завязочка, где происходят, откуда эти предметы. Ну и несколько финалов. Там, финал у меня есть патриотический, финал еще какой-то. В зависимости от того, как будет публика реагировать, Потому что из тех номеров, которые я изначально запланировал, ну, скажем, сейчас их штук 7 будет. Уже один я забраковал, потому что понимаю, ну, немножко он, как бы, во-первых, и темпоризм всего действия, немножко пригасит и прочее, десятое, и немножко эстетика будет повторяться. Потому что здесь я, ну, насколько мне возможно, я попытался, во-первых свою любовь к театру кукол, потому что, когда я им занимался непосредственно, я считал, что это, это супертеатр. У него возможности в сто раз больше, чем у драматического театра. Ну, в моем разумении, Потому что это и метафора, это и парабола, это обобщение. Опять же, то есть то, что драматическому спектаклю надо двумя актами сказать, тут может в кукольной миниатюре это все прозвучать. Именно лаконично, именно понятное на книг языка. Да, вот. поэтому программа как эти кубики эти пазлы завязка финал остаются а по ходу эти сюжеты могут какие-то забраковываться новые появляться я начну наконец-то двигаться а то я, вот этой базой базы я занимался два месяца я занимался то есть с утра до вечера я занимался этой моей базой, потому что бывало, что не тот материал купил, чуть-чуть испортил. Там. Но зато потом покупал тот. И опять же, повторяюсь, я многое здесь сделал впервые, я этим никогда не занимался. А потом надо было представить, что это все надо переносить, перевозить, поэтому я сделал такой трансформер, моя декорация. А декорация состоит из чего? Вешалка. Потому что театр начинается с вешалки. Ну, да. И мне шляпу, извиняюсь, для того, чтобы в начале представления ее надеть, она должна на сцене висеть на вешалке. Ну, сейчас я в данном случае вешалку использую как штатив под э, телефон, который стоит да. на меня. Вот опять же, все крепления в этой вешалке, они состоят из горловин пробок и, и пробок, собственно. Там, вот, плюс деревянная какая-то конструкция. Да, и что я... Ну да, то есть, в общем-то... Да. Хорошо, Игорь, я, я, я все понял. Очень хорошо, что ты так рассказал. С одной стороны подробно, с другой стороны заинтриговал, потому что много, как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько да. раз услышать. Значит, я очень надеюсь, что ты начнешь покорять Германию со своего региона Северного Рейна. Там у вас есть интересные очень города, Дортмунд, Дуссельдорф и так далее. Вот. И потом потихонечку уже начнешь колесить по Германии, может, доберешься до нашей Баварии. На этом мы с тобой сегодня заканчиваем. Я думаю, что мы можем еще с тобой так-нибудь поговорить. Вот ты кое-что говорил о своей предыдущей жизни предыдущей работе в Харькове. Я думаю, что это требует отдельного разговора, не связанного с сегодняшним днем. Мне кажется, ты можешь рассказать очень интересные истории о своем театральным прошлом, так сказать, ну, скажем теперь, довоенном. Да? Большое да. тебе спасибо, что нашел время. Я желаю тебе успехов, чтобы твоя программа развивалась и набирала вес, и появлялись новые какие-то персонажи, герои и номера. Вот, и мы с тобой не прощаемся. В следующий раз я хочу, чтобы ты все-таки рассказал о а том, как-то начали с конца. Мы начнем сначала, расскажешь, кто ты, что ты, почему ты начал этим заниматься, и вот о своей творческой деятельности расскажешь более подробно. Большое тебе спасибо. Может быть, даже на следующей неделе мы с тобой запишем вторую программу.